Ребята, всем привет! В общем, земляночка все нормально. Вот так вот она вся заросла. Позеленела все. Сейчас я ввожу доски, чтобы обшить лестницу. Вот, так что все нормуль.